В КФУ прошел прямой эфир по вопросам биомедицины. Андрей Киясов ответил в нем на вопросы о коронавирусе, вакцинации и многом другом. Проректор по биомедицинскому направлению затронул множество важных и интересных тем, в том числе связанных с мерами предосторожности во время пандемии. Как прогуляться по полю лопухов? Вот когда вы пойдете по полю лопухов в одежде э -э шерстяной, то к вам пристанет сотня репьев. Да. Если вы пойдете хотя бы в джинсах, то к вам максимум пристанет десяток. А если вы пойдете в резиновом плаще, это то, что вот сейчас, как противочумное, к вам ни один не пристанет. Соответственно, рассматривайте маску и перчатки в этой ситуации, что вы вместо шерстяной одежды, потому что, ну, как бы без маски и перчаток, вы голый, и к вам он липнет, как к шерстяной одежде, этот вирус. А здесь... Вы просто-напросто закрылись. Обсудили и медицинское образование в Казанском университете. К Казанский федеральный университет в 2012 году организовал этот институт. Uh -huh. Но самое удивительное, что по рейтингу Times High Education, международному рейтингу, в области медицина мы вошли за этот короткий промежуток времени в 500 лучших университетов мира. За неполные 8 лет. Более того, я вам скажу, что в 500 лучших университетов мира в области медицины по рейтингу Times Education входит всего три российских вуза. И впереди нас только МГУ. Полную запись прямого эфира можно посмотреть на канале Универ ТВ на YouTube. Напомним, КФУ еженедельно проводит мероприятие в таком формате. На вопросы зрителей и журналистов отвечают представители руководства университета, ученые и общественные деятели. Ранее гостями программы стали ректор университета Ильшат Гафуров и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Камиль Гемоздинов, Универ -Ньюз.